Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас я вам хочу показать очень неплохое место, чтобы жить около моря. Здесь очень неплохие домики и очень хорошая природа. Около моря сосновый лес. Сейчас вы сами все увидите. Если переезжать в Калининград, чтобы жить у моря. Мне кажется, что это очень достойный вариант. Рядом город Пионерск это поселок Заостровье. Можно сказать, что это город Пионерск неплохие домики построенные и тут достаточно много по ценам ничего сказать не могу честно скажу не знаю какие здесь цены ну конечно подороже чем дачный участок вы можете узнать какие цены забить в интернете ИЖД в заостровье. Но ну, мне здесь нравится. Реально, вот не какой-то там колхоз, а действительно все очень-очень неплохо. За этим леском впереди, там уже море. Пишите в комментариях, что вы думаете. Нравится ли вам это место? Мне кажется, очень достойно. Очень. И домики сделаны. Вы посмотрите, они сделаны не по какому-то эконом варианту. Черепичные крыши. Достаточно недешевые. Заборы такие шикарные. Я имею в виду, что из, кирпич, из кирпичей выложенная. Или облицованы они а какой-то плиткой. Такой под кирпичики. Вот какой домик красивый. Да, пошла еще улица. И туда дальше там очень много домов. А здесь впереди самое лучшее место. А здесь уже прямо в лес. Представляете, домик стоит прямо с соснового леса. Пишите, понравилось вам, не понравилось. Хотели бы вы.. Жить в таких местах. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, кто не любит море. Всем пока.